Говорить вместе, morning... беседовать мы с вами будем о... The... O... О чем С утра вы уже услышали о сложности системы по правам человека. Я в эту сложную структуру добавлю еще одной презентации по одной из конкретных конвенций, которые упоминали сегодня утром и покажу, что сложности, с которыми мы сталкиваемся. Там мой коллега Ри Шарт говорил с утра, как мы можем делать так, чтобы вся эта система так или иначе приходила в большей степени гармонии для того, чтобы продвигать вопросы прав человека. Это вызов, система работает с этим в течение многих лет. Один из последних аспектов это усиление договорной базы, чтобы избежать э, перекрытия, двойного покрытия технических тех вопросов разными аспектами. Вот с утра в первой части также говорили об экономических, социальных, культурных правах, которые также покрываются рядом соглашений соответственно подумаете вот как насколько странным членам этой системы и ну, надоедает эта система слишком много всего, учитывая особенно то, что у, особенно у развивающихся стран недостаточно человеческих ресурсов, которые все это будут отслеживать, готовить различные отчеты и так далее мы же не хотя бюрократии, хотим больше результатов эффекта, хотим, соответственно я постараюсь объяснить, почему же э, в такой ситуации у нас храняются, поддерживаются те или другие соглашения, которые имеет очень важный смысл и почему вопросы гендерные, вопросы экономических, социальных, культурных прав сохраняют свою актуальность. Вот если парочку минут времени уделим то, чтобы подумать о правах женщины, почему вообще мы продолжаем об этом говорить и сегодня, то ну, мы знаем то, что права женщины ⁇ это те права, за которые отстаиваются женщины и ради женщин. К счастью, не только женщинами, но и мужчинами тоже. Это э, борьба ради нашего будущего, ради достижения мира, который будет более сбалансирован, ради как наших дочерей, так и сыновей. То есть, другими словами, в этой борьбе мы не боремся против кого-то. Вот это один важный аспект. Некоторые страны смогли из институции анализировать указанные законы, поддержать их местными законодательными актами и теми другими системы в других частях, это сложнее, причем то, что некоторые из этих прав подавляются, игнорируются. Это факт, это реальность. Нам также известно, что права женщин отличаются от более широкой концепции прав человека, хотя мы постоянно продолжаем повторять, что права женщин это тоже право человека, но они отличаются в том смысле, что тут имеется традиционная исторически определенная предвзятость в вопросах отношений к женщинам по сравнению с мальчиками и мужчинами. Я необходимо признать и в западном сообществе это так, и в, и в многих других частях сообщества, мирового сообщества это продолжает. А каковы вопросы, которые связаны с правами женщин? Они включают в себя, ну, не, не только, то, что целостности, прав заниматься общественной деятельностью, заниматься предохранением от беременности, вопросами здравоохранения, там и так далее, участвовать в голосовании, вопросы собственности, родительских прав, прав в браке и так далее. Эти, борьба за эти права началась в 19 веке, тогда, когда женщины э, начали спрашивать, требовать и э, проводить демонстрации за право голосовать. И постепенно первая страна, которая гарантирована право голосования, это была Новая Зеландия. Это было очень важное право, которое... Позвольте мне быстро показать, каким образом развивалось все это дело в истории того момента, когда существовало организация заменить Потом мы перейдем к вопросам развития прав женщин в рамках ООН. Первая страна, которая сужила сама в 1883 году в Новой Зеландии, потом в 1902 году Австралия, потом был ряд стран в начале 20 века и Российской Федерации после Российской революции. Временное правительство гарантировало всеобщее универсальные избирательное право и равенство между мужчиной и женщиной. очень большой шаг для вашей страны, и вы сохраняете это, и вы продолжаете развивать это, и... Э, может быть, не без недостатка, но вы следуете этим пути. В конце Первой мировой войны большое количество стран последовало этому примеру. Вы можете найти всю эту информацию на различных сайтах, включая межпарламентские сайты Парламентского Союза, которые являются очень интересным, что касается представления прав женщин в международной политике. Но просто чтобы дать вам еще один пример, мы тут просто не говорим или не пытаемся преследить кого-то, когда мы говорим о недостатке или нехватки, или нехватки вопросов согласен чтобы Можете себе представить о том, что полное право было представлено только в Швеции в 1971 году? То есть я могу о Швейцарии говорить, я сама из Ливана, но я швейцарская. Можете представить, что Лихтенштейн только в 1984 году в Лихтенштейне было разрешено голосование? И это те самые области, которых... Мы уходим от того, чтобы кого-то еще раз пристедить Или там пальцем текать В каждой стране специфически эти вопросы решаются по-своему И каким образом получилось так, что а, а, была сделана приверженность а, правам женщин в ООН Мы говорили о том, что были подписаны ХАРТИ или Устав на Наций, И мы уже говорили о том, что Устав ООН Uh... the on the 51 есть у нас 51 делегация, которая подписала эту устав, и в этих основополагающих документах ООН еще раз были подтверждено то, что есть вера в фундаментальные права человека, в соблюдящее достоинство человека, правительство про мужчин и женщин, всех наций, больших и малых. Это четко, ясно записано в уставе ООН. И плюс мы после этого... В 1974 году, в 1947 году мы начали организовали комиссию по положению женщин, и с учреждением этой комиссии она попросила нас рассмотреть и сделать рекомендации по политике для того, чтобы лучше положение женщин. И э, в настоящее время это тот самый уровень, который сейчас работает, действует, который состоит из государства участникам, и тот, э, который э, работает над правами женщин, Мы сегодня от профессоров слышали, почему было э, произведено разделение между политическими правами и другими правами, почему различные э, расхождения были здесь. Однако мы видим здесь также о том, что... Между 1947 годом и 1962 годом комиссия сконцентрировалась на установке стандартом международных конверсий для того, чтобы изменить дискриминационное законодательство и для того, чтобы привлечь внимание к вопросам прав женщин и для того, чтобы провозгласить права женщин в универсальной декларации прав человека. То есть мы видим еще раз о том, что нам показывает, что права женщин на самом деле глубоко укреплены в уставе ООН, в декларации когда мы успешно боролись с синонимом человечества мужчины для того, чтобы в человечество включить и понятие женщины. Эти процессы шли и развивались. В течение времени мы видели о том, что большое количество договоров было приготовлено в этот промежуток времени между 1949 и 1959 годом, включая Конвенцию по национальности женщин, политических прав женщин между 1946 и 1967 годом. Мы также приготовили знаменитую декларацию по искоренению дискриминации женщин. И это очень важно знать. Это была всего лишь декларация. Почему мы после этого перешли к конвенции? Потому что декларация не имеет никаких обяза обязывающих элементов. А было понятно, что через несколько лет после существования декларации стало понятно, о том, что нам необходимо что-то для того, чтобы создать определенные обязательства для государств участников. И мы занимались тем, что профессор Роман назвал, что есть. Уважение – это уважать, защищать и выполнять. И этот договор в конечном итоге это воплотил. Как я вам уже сказала, это не было обязательным документом для государства участников. Таким образом, было ощущение того, что нам необходимо рассмотреть подготовку договора. А, и наша организация начинала рассматривать эту возможность в 1972 году для того, чтобы был более обязывающий документ. И во время 1975-го мирового конгресса, известного международного, Который принял а, мировой план действий Всемирный план действий Который был, специально призывал к тому Что была специальная конвенция По искоренению дискриминации против женщин И ООН провозгласила Десятилетие 1976-1985 года Десятилетием женщин В 1979 году Во время этой э, десятилетия Была одобрена специальная конвенция Генеральной Ассамблеи, И вот эта вся историческая справка Говорит вам о том, каким образом Это этот процесс может быть скучным, нудным, трудным до того, как вы, в конце концов, получаете работающий инструмент. Потом была специальная конференция, и через 30 дней после э, того, как 20-е... Член государства подписала это, она вступила в силу. А в настоящее время 198 стран 193 стран участников ратифицировал этот документ. Я не буду сейчас уже идти в ту область, касающуюся такого резервация. Большинство количества есть резервации этого договора или отступления какие-то. И э, есть те отступления, которые фактически обнуляют э, это, применение этой конвенции, да, но тут есть о чем поговорить, это можно обсудить в Генеральном секретариате, чтобы они сделаны более обязывающими или... А, но этого не происходит сейчас, этого процесса. Каковы же обязательства стран-участниц согласно этой конвенции? А, ну, я не хочу... У нас есть 16 статья, она очень важная. Я могу вас отправить на веб сайт, где вы можете пойти и посмотреть свой материал конвенции. Но что я хочу, через что провести вас за через некоторые моменты для того, чтобы сфокусироваться на тех, которые по-настоящему сфокусированы Социально-экономических правах Это суть летней школы Я хочу, чтобы вы видели связь между том, Что говорит этот договор По поводу этого конкретного набора прав Но ввиду того, что эта конвенция и борется с дискриминацией, очень интересно посмотреть, увидеть здесь о том, что является определением дискриминации в контексте этой конвенции. Я дам вам несколько секунд для того, чтобы вы прочитали, или, если хотите, я вам прочитаю, все, что там написано ну, Прочитайте сами Итак, мы говорим о каких-либо ограничениях, сделанных на основе пола Которые имеют эффект или цель ухудшения или сведения к нулю признания Э, э, э, то есть прав жизни на, на женщин, независимо от их э, семейного положения, на основе равенства мужчин и женщин и фундаментальных свобод человеческих в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области. Мне кажется, это по-настоящему четкая и ясная э, формулировка того, что которое касается экономических, социальных, культурных прав, касающихся э, этого вида прав. Но что это значит конкретно для вас? Для вас, для молодых студентов и позже, может вы будете работать в госслужбе или работать на гражданском обществе? Это означает то, что вы должны сами себе задать вопрос: а моя конституция моей страны гарантирует ли равенство мужчин и женщин, запрещает ли она? Дискриминация в зависимости от пола Семейного положения Вы должны спросить, есть ли политики или государственные политики Которые противостоят дискриминации Женщин Отвечают ли они вопросам, касающихся э, Равного Отношения к женщинам если у вас законы э, Которые позволяют женщинам пользоваться Всеми набором прав Есть ли какие-либо случаи, в которые могут э, не намеренно быть дискриминационными э, э, Есть ли какая-то дискриминация частными предприятиями или в домашней среде вашей стране если такие случаи дискриминации это более точно говорит о том каким образом можете вы сами спросить задать этот вопрос но и также призвать к ответственности государства точно так же как и внимание вашего гражданского общества к вопросам нарушений если таковые есть во второй статье есть обязательства из искренне дискриминация страны участники отрицают дискриминацию против женщин согласились всеми возможными способами и безотлагательно проводить политику э, искорения дискриминации против женщин и применять все меры, которые только возможно для того, чтобы применять принципы э, равных прав в Конституции для того, чтобы применять равные с, э, права, которые бы мы э, предотвращали дискриминацию против женщин, для того, чтобы обеспечивать юридическую защиту, реализация этих прав на равных э, правах мужчин и женщин, и, как вы видите. Why? Uh, technology? There's a bug. Так, тут у нас какая-то неполадка. Ничего не делается, не двигается. Ну и so, так. Uh, Что я хотел бы, то хотел бы также подчеркнуть еще раз. Ну, может быть, мы пос... посмотрим эту статью за статьей, и мы сейчас вернемся... И мы вернемся к... Что это означает для страны. Мне кажется, это очень важно. Итак, что это означает, обязательство искренне дискриминацию? Это значит, что, что э, госучреждения и государственные органы должны иметь проактивную роль играть, а также э, э, частные лица и предприятия должны тоже этим пользоваться. То что Любые политики, любые действия э, государственных органов не должны дискриминировать женщин. Опять-таки, если какие-либо законы, административные меры, которые дискриминируют женщин, и в том случае, если мы можем идентифицировать и определить области, в которых женщины дискриминированы, и мне бы хотелось, чтобы вы имели это в виду, что, возможно, мы дойдем до дискассии. я бы хотела пригласить вас, как профессор Ромин сказал, но для того, чтобы вы сказали свое мнение, где те области, где вы, как вы считаете, вы можете определить, как та область, в которой женщины дискриминированы в вашем контексте, в вашей стране. И потом, когда мы переходим к третьей статье, мы видим на важность развития э, женщин э, в смысле развития государственных обязательств во всех областях, особенно в политической, социально-экономической, культурных областях. Все соответствующие меры, включая законодательные меры, для того, чтобы обеспечить надлежащее развитие этих прав, вопрос опять возвращается сюда. Существующие законы и практики, которые есть. Вы задавать должны постоянно этот вопрос, вы задавать вопрос государственному учреждению касающихся ситуации э, в отношении каждой статьи соблюдатель там права женщины И, конечно же было ясно после всех этих лет с момента декларации вплоть до создания конвенции что не такой уж большой прогресс был получен было очевидно с точки зрения ускорения появления равенства между мужчинами и женщинами, то есть было то, что мы говорили, временные специальные меры. Это очень важная э, статья 4, которая не всегда правильно поминалась страной, потому что она рассмотрит, что если вы вводите какие-то квоты или вводите какие-то э, ограниченные по временной политике, вы уже создаете своего рода дискриминацию. Мне кажется, это не должно быть такого особенного Вот эти временные меры, они используются многими картами Для того, как странно, для того, чтобы подправить ситуацию Для того, чтобы все равно меньшая степень участия женщин Оставалась в политической жизни Потому что женщинам не дается возможности Их не поощряют к тому, чтобы в политической жизни Или в других областях Особенно в области образования Там, где нам необходимы какие-то необходимые Отдельные специально временные меры Для того, чтобы привлечь больше участия женщин До определенного ожидаемого уровня то есть эти меры называются временными, потому что, когда мы доходим до а, нужного баланса, эти меры могут а, быть отменены, они не вечно будут продолжаться, но очень часто в определенных странах есть сильное сопротивление даже к таким мерам. И, как я уже говорил раньше, эта статья... Признает из практики, что даже если в том случае, если у вас есть нормальное юридическое равенство, то де-юре – это одно равенство, а де-факто равенство – это абсолютно другая картина. У вас, можете, хороший текст на бумаге, который хорошо написан, сформулирован, но когда дело доходит до ежедневной ситуации на Земле, то дело совсем по-другому обстоит. Вот эта мира может помочь. У нас есть, опять же… Мы можем обратить внимание, на очень важный момент, который ведет к дискриминации, это так называемые стереотипы, вопрос стереотипов. Нет общества свободных стереотипов. И это, возможно, самая сложная область, в которой определенная работа делалась в этой области, вот особенно здесь, в летней школе. Это помочь вам, задать вопросы вашим собственным представителям, а не только касающиеся прав женщин, а других тоже областей, из других э, религиозных убеждений, другой национальности людей. Стереотипы очень трудно преодолеваются, однако они очень важны для того, чтобы вызывать перемены, проводить перемены. Мы уже говорили о процессах изменений, и процесс изменений очень разный, процесс трудный, процесс разных стран, по-другому это делать, и мы здесь вместе для того, чтобы помочь стране, помочь, если, конечно, происходит, что есть такое обязательство, страна вести вести в определенном направлении для того, чтобы двигаться в определенном направлении, менять менталитет и стереотипы. Это очень важная область, касающаяся женщин, но не только женщин. Мы знаем о том, что у нас есть... Есть, есть роль э, полов в обществе они по разному обязанности распределены есть определенного рода <coughs> религиозные законы и есть э, тенденция того, чтобы женщин задвигать, ограничивать их роль, просто чтобы они были к матери, дома сидели, домохозяйки. Это не для того, чтобы уменьшить роль матери, потому что женщина может выбрать быть просто матерью. Но вопрос в том, что если вы ограничите их только этим, то тогда в обязательном порядке, что вот этот отход на задней позиции регрессивный будет гораздо более сильный. Мы должны убедиться в том, что образование в семье, такие как правильное понимание социальной функции. Материнство, а также признание общих ответственности мужчин и женщин в развитии и воспитании и обучении их детей, очень важны. И очень важно, чтобы в каждой стране в каждых традиционных культурных практиках, образах жизни, чтобы все это было очень четко и ясно о том, что нет никакой традиции, ни в какой культуре, которая бы оправдывала обращение с определенным сегментом населения без уважения к их человеческому достоинству. Я думаю, мы все согласимся с тем, что это минимальный приемлемый аспект это вопроса уважения человека как человека, нам необходимо быть достаточно осторожными, как религии или традиции накладывает определенные ожидания, которые противоречат статусу правовому положения женщины. Если такое происходит, мы не стараемся с этим э, бороться, э, боро, мы не стараемся сталкиваться с этим лицом к, к лицу, нам необходимо так или иначе обсуждать мы необходимо понимать, что есть определенные роли, которые в том или другом обществе ожидаются от мужчины или от женщины, не обязательно должны быть Абсолютно одинаковы, но они должны затрагивать уважение. Также вопрос стереотипизации, вещь, которая достаточно беспокоящая, потому что мужчины и женщины все больше и больше степени подвергаются определенному влиянию через стереотипы средств массовой информации, потому что молодежь влияет, сейчас опять-таки социальные сети очень большая возможность нанесения потенциального вреда, если мы не в нашем обществе не будем относиться ответственно к этим вопросам. Соответственно, Перед вами тут и другие ряды вопросов, вы видите на экране, которые сами себе можете задать. Взять, например, вопрос вот, про последний пункт, который представлен на этом слайде. Как насильное поведение между супругами воспринимается среди женщин и среди мужчин? Вы знаете, насилие в отношении женщин намного более широко распространено, чем вы думаете. Там оно там существует, но многие общества предпочитают об этом молчать не признавать его существование, они не хотят затрагивать этих вопросов, но также иногда они могут находить и оправдывающие факторы для подобного насилия, вот это основ, основная беспокоящая часть, об этом тоже необходимо помнить, не заб, ни в коем случае не забывать. В шестой статье также увидите вопросы, которые раньше были затронуты уже с профессором Романом ранее, вопрос эксплуатации женщин их нелегальной транспортировки. Мы опять-таки знаем, что это очень, к сожалению, очень большой тренд трансграничные и транснациональные преступления. Женщины в основном, женщины и девушки являются жертвами подобных ну, транс Гра... женщин необходимо рассматривать вопросы законодательства. Вот профессор э, Роберт рассказывал о, о некоторых аспектах, касается отчетов по состоянию ситуации в Российской Федерации на 2011 году, какие, какие улучшения про законодательства для препятствия подобным практикам, какие вопросы связаны с проституцией, нелег... нелегально ли она, из в рамках законодательной системы кто и как за это оказывается, а если она определяется как легальная существует ли какие-то инструменты санкции в случае эксплуатации прост... лиц занимающихся проституцией и также говоря учитывая то что мы видим все растущий тренд в этом аспекте. Если можно, на седьмой статью политической общественной жизни? Видимо, вопрос. Да, пожалуйста. Okay. Uh, that... Хорошо, мне необходимо прокомментировать следующим вопросом проституции, в частности. И на данный момент идут обсуждения, как вы знаете, больше количество западных стран сейчас и на клиента, также прости... лица, занимающиеся проституцией, определенные санкции, заявляя и объявляясь проституцией нелегальной, соответственно, определенные работы проводится, исследования в этой сфере проводятся для того, чтобы остановить. На данный момент мы отталкиваемся от существующей системы в каждой стране, с которой ведем диалог, соответственно, есть страны, в которых проститут легально легальные вид деятельности соответственно там мы стараемся э, обеспечить юридические меры защиты женщин занимающихся проституцией когда там где-то нелегально тем не менее пойдем заботиться о защите их прав но так или иначе правильный вопрос задали э, общего в восприятии общей точки зрения на данную тему на данный момент не существует. Позвольте я вернусь и, пожалуйста, остальным также просьбу, если у вас есть вопросы, задавайте вопросы. Если это касается того, информации на конкретном слайде, самое нужно было догадаться, ранее предложить. Давайте продолжим. Статья 7, опять-таки. Мне кажется, очень-очень важные элементы, поскольку мы начали с права на голосование, то, что это основополагающее право в обеспечении права женщин. Выбирать и самим избираться на политические роли. Очень важно рассмотреть на то, как женщинам предоставляет соответствующие права и насколько и какова реализация этих прав в реальности. Для того чтобы суметь оценить, имеет ли женщина право голосовать на выборах, пользуются ли они этим правом, или имеется что-то, что препятствует им использовать это право? И что это может быть? Мы, естественно, хотим, конечно же, какие факторы так иначе, препятствуют их участвовать в политической деятельности. Иногда это вопрос финансовые препятствия, иногда это политические партии, и в партии, партии. Наоборот, не поддерживают женщин в такой работе. Другими словами, здесь большой набор разных аспектов, которые необходимо учитывать и которыми необходимо работать. Статья 8 также актуальна. Это представлены женщин и участие в публичном секторе, а также в законодательном и правовом секторе, а также на уровне депутатии дипломатии на всех уровнях э, органов власти. В данном аспекте можно видеть, как проводится оценка прогресса. Например, 20 лет назад изначальный отчет подавался в комитет он по дискриминации в отношении женщин. Какова ситуация сегодня? Иногда, однако, мы видим то, что страны откатываются. Вместо того, чтобы двигаться дальше, они, например, откатываются, и, соответственно, необходимо анализировать, а что привело к этому откату, и каким образом можно объяснить äh, äh, те процессы, если раньше они имели очень высокую степень представленности, как в правовом, в, в законодательной власти, в полицейских и так далее, а сейчас нет, а углубляться не буду, äh, так или иначе это аспект экономически, социально культурные, но так или иначе... Самый важный аспект права это, – это национальность. Националь, право на национальность определяется как право иметь права. Если у вас нет национальности, тогда вы не будете иметь многих прав. Вы как никто не будете права иметь. Ни на здравоохранение, ни на что. Вы как тень, отсутствующий. Соответственно, ключевым элементом является наличие национальности. У женщин всегда исторически были сложности, причем потому, что когда они выходят за, Потому что очень часто некоторые страны их рассматривают то, что если они принимают национальность своего супруга, тогда необходимо лишить их оригинального на, на национальности, а дальше если тот развод, как же получить обратно свою национальную принадлежность? Не говоря уже о вопросе передачи права на национальность своим детям, очень многие страны не дают женщинам право передать своим детям их национальность, и это верно и сегодня. Это чрезвычайно важная сфера, вне зависимости, замужней женщины или нет, Имеют вопросы равного права на приобретение, смену и сохранение своей национально передачи на национальности, и какие социальные культурные факторы, которые влияют на то, как женщины могут реализовывать соответствующие права. Когда вы выходите замуж за негражданина или меняете свое гражданство, как меняется статус женщины в данном случае? Опять-таки, здесь четко явно присутствует аспект ас спект дискриминации мужчины обычно... На... Мужчины намного проще передать свой национальный, свои супруги, своим детям автом... практически автоматически в так, так называемых, скажем, развитых странах. Сейчас же давайте я начну переходить к очень важной статье. Это в об образовании. Причем потому, что начинает с обретения прав женщинами с образованием. Так вот, статья 10, которую вы сами увидели. Огромное количество подпунктов, которые имеют совершенно высокое значение для обеспечения доступа к равным образовательным программам, качества программы, доступ к тем или другим элементам программы, вопросы устранения сложностей, которые препятствуют девушкам продолжать обучение, те или другие направления обучения, при научные стереотипы, поскольку ну, девочки же, они же должны заниматься литературой или заниматься и ТПТ типа карьерной лестнице которые, ну, типа женские рабочие направления, и не трогать вопрос исследований научной деятельности от них. А, так вот, а, факт того, что... Мы очень часто обеспокоены также вопросами финансовой возможности семьи, предо... э, дать возможность детям идти в школу и отдавая приоритет на обучение сына, а оставляя дочь в, э, дома. Я говорю, большое количество разных причин бывает. Это на самом деле та сфера, которая очень... Тесно напрямую связано с экономическими, социальными и культурными правами, и имеет чрезвычайную важность, не говоря уж когда мы говорим о праве на образование в странах, которые находятся, в которых идет конфликт или кризис, или в регионах, там, где вопрос безопасности становится важным фактором, который препятствует э, девочкам оказываться в школе. И в этом контексте, опять-таки, большое количество вопросов также подготовлено, на которых необходимо помнить для того, чтобы заботиться, что дискриминации либо нет, либо позаботиться о том, что над э, устранением дискриминации работа э, ведется. Статья 11, опять-таки, является э, ключевым аспектом экономических и социальных прав. Это вопрос трудоустройства. Государство-участники призывается предпринимать все возможные меры для устранения дискриминации против женщин. Вопросы трудоустройства для обеспечения равенства мужчин и женщин в равных прав, особенности права на работе как неотъемлемое право всех человеческих существ вы знаете в некоторых обществах э, не стимулируют всячески не э, стимулируют женщин не работать поэтому потому что это не укладывается в те роли которые сообще э, так вот, не означает, что женщины должны работать любой ценой, а женщины могут принять решение не работать, концентрироваться в чем-то другом, если они имеют соответствующие возможности и имеют право выбора а взять меня. Я всю свою жизнь работаю иногда, сожалею, конечно же, то, что я, может быть, не способна больше времени уделять своим детям, когда они были маленькие. Но я понимаю, я не говорю, что любой ценой необходимо поступать таким образом, но я хочу сказать, что речь идет о том, что о сознательном выборе, если у них есть выбор, право выбора и общество поддерживает их использовать это право выбора, тогда никаких проблем. Право на равные возможности по трудоустройству, те, критерии по отбору вопросах трудоустройства, право на свободу выбора профессии, трудоустройства, на продвижение по службе безопасности э, э, рабочего места и получение соответствующих выгод, право на социальное страхование, обучение и прочие аспекты, которые очень важны в вопросах этого мы к ним, к этому будем, к сожалению, возвращаться, причем потому что, опять-таки, эта практика, которая на сегодня распространяется, сексуальное домогательство на рабочем месте. Если вы не получается защищать женщин от потенциального сексуального домогательства на рабочем месте, это является одним из факторов, который мешает или препятствует их желанию искать трудоустройство, это фактор, который способствует дискриминации. Так вот, здесь достаточно много вопросов. Мы тут, вот здесь вот говоря на этом слайде говорится о возможности женщин. Э, получать, уходить соответствующий отпуск по уходу за ребенком, хотя сейчас работаем активно и над тем, чтобы и отец мог взять такой отпуск, если у матери не получается или иначе, предоставить дополнительную защиту женщинам в ходе беременности в разных особенно в случае, если они занимаются работой, которая для них может быть оказаться опасной, потому что у ВОЗ есть соответствующая классификация, которыми не должны заниматься беременные женщины. Так вот, в соответствии со статьей 11, опять-таки, энное количество вопросов, которые здесь также представлены, увидите на экране, вы можете задуматься о них, подумать о, о том, как они уместны в том или другом вашем конк конкретном контексте, вашей страны относительно практик трудоустройства устройства и имеют ли женщины пра. В, в конкретных стране право на равную оплату равного труда. Не, возможно, в контексте Российской Федерации на бумаге Трудовой кодекс соответствует всем требованиям. Вопрос, однако, встает о реализации его воплощения о независимости судебной системы, способности добиваться реализации соответствующих требований. гречи результат. Так вот статье 12. Равноправие в доступе к здравоохранению. Это, опять-таки, очень важная статья, потому что мы знаем, что и вопрос в целом здравоохранения может оказаться очень сложным, если сложность связанные с процедурами здравоохранения, могут охватывать больше, понятно, сельские регионы, нежели городские. Но пожилые женщины, женщины-инвалиды, и открывая вот здесь вот скобочки о том, что вы говорите о разнообразном дискриминации. А, ты женщина, Б, ты живешь в сельской зоне, и С, например, ты инвалид. Теперь представьте, как много разрезов, срезов дискриминации, с которыми вам, возможно, придется столкнуться для того, чтобы получить доступ к базовым услугам здравоохранения, которые вам нужны. Так, отслеживаю свое время, оставшиеся. Статья 13, одна из статей, которую я обожаю, на мой взгляд, недостаточно хорошо понимают важность этой статьи стороны участники. За последние 12 лет достаточно активно работают. Мне возникает ощущение, что мы порой выжимаем, не уделяем внимания на социальные и экономические блага. Так вот, статья говорит о том, что государство, участник, должно принимать подходящие соответствующие меры, для искоренения дискриминации в отношении женщин в таких сферах, экономической и социальная жизнь, для того, чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права особенности: право на семейные выгоды, право на получение банковских кредитов, ипотеки других форм финансового кредита, право на участие в мероприятиях, культурных, спортивных, всех аспектов культурной жизни. Так вот, когда достигает время для представления отчета, однако государство и участники даже не предоставляют информации по этому, по, о том, насколько в их государстве реализованы соответствующие права, и мы стараемся обратить внимание на эту статью, показать им, что в их конкретной стране существуют возможности для улучшения ситуации, некоторые аспекты, в данном случае, список вопросов, которые направляют на возможное улучшение в указанной сфере. Опять-таки, что такое юридические, социально-культурные и прочие барьеры, которые так иначе препятствуют женщинам принимать участие в, в нерабочих, свободных, в непрограммируемых мероприятиях, например, спорт и прочие аспекты. Получают ли женщины доступ к темам с формам кредита, банк, банковские кредиты, финансовые услуги, ипотека может ли она сама сделать, необходимо ли получать разрешение что совсем до недавнего периода времени во многих западных странах была женщина до недавнего времени, лет, если не ошибусь, не совсем понятно, 14 или 40 лет назад, женщина не имела права иметь самостоятельный банковский счет без разрешения мужа. Так вот, 14 страна недостаточно внимания получает во всех странах, очень важный аспект, однако женщины в сельской местности, как уже ранее упоминал достаточно большое количество срезов по дискриминации, а вы можете оказаться женщиной, и, когда вы в сельской зоне находитесь, вы уже более уязвимы, поскольку не имеете доступа к тому же, же самому набору и качеству услуг, потому что и соответствующая организация, инфраструктура не такая же. Дальше это сельское хозяйство, это не формальный экономический сектор, это не сектор там, где люди получают защиту со стороны социального страхования и так далее. Соответственно, это тема, которая вызывает беспокойство. Статья 15 – это равноправие перед законом в вопросах гражданских делах. Это очень важно. Так вот, наш комитет по ликвидации и дискриминации в отношении женщин, профессор Роман уже услышали общие комментарии мы называем ее общие, общие рекомендации. Вкратце это также касается подготовки общей рекомендации о доступе женщин к системе правосудия, поскольку именно тут э, дело касается реальной работы. И на этом я, пожалуй, завершу. Завершу шестнадцатую статью, самая последняя статья, касающаяся равноправия в браке и семейное право. Очень важный, очень ва огромный сектор, неравно э, не, не получивший неравное внимание разных стран. Следует теме или другим э, традициям. И тут мы стараемся работать постепенно, шаг за шагом, со всеми странами-участниками для обеспечения okay. прогресса yes. в реализации соответствующих возможностей. So да, пожалуйста, ростаем. И вот сейчас мы переключимся на... Вот это. Сейчас. Так вот, вкратце о самом комитете. Мы с вами говорили о конвенции, а теперь о самом комитете. Мы поговорим сейчас о 17-й статье конвенции, там вопросы голосования выбора, соответственно, видно, кто когда сколько кого разбирает, и, соответственно, здесь, здесь идет о равном географическом распределении, представлении различных форм, различных форм юридических систем, это очень важно, когда вы говорите об этих экономических и социальных правах. И у нас есть более широкая презентация. Чем лучше вы больше можете говорить с людьми и представлять интерес своей страны, той, которую вы смотрите. И тут, конечно же, она не ограничена только одной какой-то стороны. Что делает этот комитет? Мы рассматриваем. Я очень быстро сейчас буду говорить, потому что это было представлено про Свеслина Романа в контексте его комитета. Но это очень похоже все. Просто несколько... Имейте в виду о том, что мы... Делаем предложения соответствующие, особенно те, которые заседают в своих странах и те, которые преследуют свои общие цели и роли с точки зрения применения рекомендаций. И также мы проводим и делаем, как я уже говорила, общие рекомендации. Мы Сегодня уже выработали 32 общих рекомендаций. Я покажу вам темы, которые вот здесь у нас есть. Посмотрите, они здесь на слайде. Это сегодняшний состав комитета. И, как я вам говорил уже, это у нас отражает состояние дела на январь 2015 года. И другие еще аспекты, которые бы я хотел... Очень-очень-очень коротко посмотреть. Это типы документов, на которые мы работаем, которые это общие документы, которые каждая страна должна представить для всех всего объема прав человека, они важны для общего обзора или для процедур специальных наблюдателей докладчика, то есть специальные общие документы. Мы все больше и больше хотим, чтобы эти документы были регулярно обновляемы, и мы смотрим на отчеты гражданского общества каждой страны, которая представляет так называемые теневые отчеты, которые очень важны для того, чтобы посмотреть и сравнить того, что гос Органы говорят и то, что реально происходит. Плюс у нас есть еще и конфиденциальный отчет от различных агентств ООН. У нас есть... А конструктивный диалог как раз точно таким формате, как профессор Роман говорил в других комитетах. И у нас есть заключительные наблюдения. И опять-таки в случае СИДАУ каждые четыре года, это соответствующие отчеты, которые каждая страна должна предоставить отчет, мы должны удостовериться о том, что эти отчеты касаются... Применение вопросов пекинской платформы и пособенной той повестке, которые мы придерживаемся во второй стадии. Мы также хотим увидеть в том, что это касается тех стран, которые вынесены были резолюцией 1325 и она также активирует резолюции и мы хотим убедиться в том что она касается заключающих наблюдений наши мы отчитываемся генеральному секретарю нашей деятельности и затем генеральный секретарь докладывает Конвенции о том что происходит потом происходит генеральная ассамблея мы также пытаемся я просто вам показываю саму систему функционирования сессии, но там слишком много деталей вам это не нужно. Просто коротко по поводу добровольного протокола. Опять сегодня утром говорилось о том, что каждый договор развивался и разработал свой добровольный протокол. И всего только 109 стран ратифицировало до сегодняшнего дня этот протокол. Там есть обязательства по отчетам, которые были, были запущены. Особенно во время Венского процесса в 1993 году на мировой конференции по правам человека И потом был принят протокол а, в Китае и теперь мне кажется, что коротко эти два добровольных протокола – это вопрос коммуникации, вы не можете э, прибегать к помощи комитета до того, как вы исчерпали все национальные меры, это очень важно, но мы получаем огромное количество всевозможных сообщений. И есть определенные критерии, которые здесь вот перечислены, которые я тоже долго, долго говорить не буду. Из-за ограничения времени я хотел бы, чтобы вы задали лучше вопросы мне. И эта презентация здесь останется, она будет в нашем офисе. Если вы хотите, вы можете получить ее, забрать себе, если вам она покажется интересной. И это... Мое, моя цель э, и мое желание заключить презентацию тем, что вы э, у вас есть о -о знания, у вас есть информация в форме э, де, общих рекомендаций, которые выработаны на нашим комитетом, и то, что наш комитет... Комитет, как я вам сказала, вырабатывает с моего начала своей организации Выработал 32 рекомендации И они, вот посмотрите, здесь Они по поводу большого количества различных вопросов Там очень-очень-очень много различных направлений Которые должны быть отобраны всеми 23 тремя экспертами Это не очень простая задача Но я, как я вам хотел, сказала, и профессор Роман сказал это мягкое законодательство, которое просто дает возможность такие дать руководящие общие направления, чтобы перед глазами держали, перед собой такие вопросы, например, как специальные меры, касающихся национального законодательства по вопросам ресурсов, насилие по отношению к женщинам. Просто для вашей информации, а у нас есть два а, еще акта, которые у нас мы хотим обновить. И это насилие в отношении женщин, потому что этот э, феномен очень широко распространен по всему миру. У вас также есть много специфических вопросов, касающихся пожилых женщин. Э, это женщины-мигранты. Работники. И еще один момент, который мы приняли с того момента, как я присоединилась, и это для меня большое значение имеет. Это номер 29, касающийся экономические последствия брака и семейных отношений. И номер 30 женщин по предотвращению конфликтных связанных женщин. 31. Это вредные практики, это обрезание женщин, обрезание молодых девушек и те, которые касаются статуса беженцев или людей без гражданства, и мы также сейчас работаем над равным доступом женщин к системе юриспруденции, вопросов изменения климата. То есть вот это все те рекомендации, которые в настоящее время находятся в стадии подготовки. И поэтому позвольте мне сейчас быстро двинуться к следующему этапу. То есть вот они здесь, вот этот список. Здесь И комитет существует уже 32-33 года. И у нас есть 32 рекомендации. Это большое количество рекомендаций, большая работа. Заключение, я бы хотел показать вам три веб-сайта, которые имеют очень большое значение, там много информации, извините, что... А, ну, нетрудно, трудно иногда, особенно после обеда, переварить всю эту информацию, переработать ее в голове. Но там есть, конечно, вся эта информация. У нас есть специальные офисы, которые имеют представительство в Российской Федерации, которые реально существуют и находятся в контакте с университетами и, соответственно, институтами и организациями. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, делайте это. Сейчас я бы хотела спросить вас, можете ли вы... Взяли бы вы вот эти презентации И посмотреть те области, которые бы касались вас Беспокоили вас касающиеся дискриминации Haha. В отношении женщин И какие бы средства вы думаете Были бы полезны, чтобы исправить эту ситуацию Пожалуйста, выскажитесь по этому поводу Если у вас какие-то есть еще вопросы Отдельные, конкретно по другой тематике Пожалуйста, спрашивайте, большое спасибо